Вот, Сергей, я услышал от тебя, что не мое, да, то есть смотри, действительно люди могут такое сказать, но как тебе, как тебе ну вот, разве не кажется, что не мое это прям сигнал, что человек действительно говорит не мое, не хочу. Ну, например, там, я жене иногда говорю, Маша, слушай, вот надо поменять масло в коробке машины она мне говорит уй, уй, уй, уй. То есть, даже если бы я ей сказал что на этом можно сэкономить там две рублей потратить их там я не знаю на помаду она бы не согласилась понимаете то есть потому что это не мое вот то есть очень часто человек действительно говорит что это не его а мы думаем что это возражение Понимаете? Я вообще не сторонник того, чтобы с каждым возражением работать. Понимаете? Ну, там, там, представьте себе, ну вот, допустим, у нас сегодня есть девушки в чате, да, и есть мужчины в чате, да. Вот у нас э -э, к вам мужчина. Э -э, значит. Э -э, ну, такой неприятной наружности. Без зубов, пилявид. Вот, от него попахивает алкоголем, вот, с прической такой, вот такой, прической, какой-нибудь такой непонятной, значит, а, не, вообще со странностями. Да? Он так пахнет, а, потом и одежда у него грязная. Значит, ну и он говорит вам: а, Давайте, ну как-то вот, Вы мне, мне очень приятны. А, давайте с вами вместе там встречаться. Начнем сегодня. Там, пойдемте, сходим куда-нибудь в рюмочную. А, вот, а, что вы скажете вот, из вежливости? Вот что вы скажете из вежливости. Да я не мое, я занята, я как бы у меня там и муж есть. Даже если вы нет, скажете, на всякий случай. Вы же не будете говорить, что мужчина, ты, конечно, ну, не всегда же скажете, что на себя посмотри, как человек со странностями, да? То есть, люди, они нам реально дают понять, что это не их. Вот, но мы иногда думаем, что с этим надо работать, понимаете? Спасибо. Спасибо. То есть фишка то в чем что люди иногда нам возражают, потому что это не возражение, это действительно ответ на вопрос, что я не хочу то есть я, я сегодня вообще не хочу вообще от меня отстань я сегодня не в настроении, я видеть тебя не хочу я тебя слышать не хочу, люди нам это говорят а мы почему-то думаем, что надо с этим поработать мне конечно более убедительный, и настойчивый мужчина он перегаром будет дальше дышать на женщину в конце концов она там распьянеет от его перегара и, и, и может согласиться, ну как бы вот скажите, это вы, как бы, гости моего или это не вы? А, ну как вы считаете? То есть а, можно ли вот навязчивостью, работая с возражениями, если вот я, например, там, такой пьяный, там, противный мужчина, условно, да, и к вам вот пристаю, а, могу ли я вас добиться, работая с вашими возражениями? Вот скажите, пожалуйста.